Поздравляем вас с днем рождения, вашей организации, ваш магазин. Желаем больших продаж, хороших клиентов, здоровья, благополучия вашим сотрудникам. А вы что выигрывали? Нет, первый раз. Первый раз в жизни. И думаем, что это только начало. Спасибо. Спасибо.